Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале Честный Юрист. В этом видео расскажу об основных вопросах, которые необходимо знать собственнику помещений на квартирного дома, о капитальном ремонте. Капитальный ремонт здания – это ремонт здания с целью восстановления его ресурса, замены при необходимости конструктивных элементов и системы инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей. Собственники помещений на квартирного дома обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капитальный ремонт за исключением случаев, указанных в жилищном кодексе. Собственники помещения на квартирного дома освобождаются от уплаты взноса на капитальный ремонт в следующих случаях. После признания в установленном порядке на квартирного дома аварийным и подлежащим сносу. В этом случае денежные средства, которые вносили с собственниками на капитальный ремонт, будут использованы для сноса или реконструкции на квартирного дома. Земельный участок и жилые помещения на квартирного дома будут изъяты, то есть выкуплены для государственных или муни муниципальных нужд. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственникам помещений на квартирном доме, расположенном на территории закрывающегося населенного пункта. Фонд капитального ремонта на специальном счете достиг минимального размера, установленного субъектом, и при этом общее собрание собственников решило приостановить обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт для всех, кроме должников. Собственники помещений – на квартирного дома сами выполнили работы по капитальному ремонту без использования бюджетных средств и средств регионального оператора. Если ваш на квартирный дом не входит в приведенный перечень, значит оплачивать взнос на капитальный ремонт необходимо. Для какой категории граждан предусмотрена компенсация за капитальный ремонт? Частью 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса установлено, что законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Это касается одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет, для них размер компенсации составляет 50%, 80 лет – 100%, а также проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и или неработающих инвалидов 1 второй группы. Собственникам таких жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, предоставляется компенсация в размере 50%, 80 лет, процентов. Кроме этого, статьей 17 Федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации предусмотрена компенсация расходов на уплату сносов на капитальный ремонт для инвалидов первой и второй группы детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов в размере не более 50% от размера взноса. Как и в каком размере устанавливаются взносы на капитальный ремонт? В соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса минимальный размер взносов на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями по установлению минимального размера взносов на капитальный ремонт. Размеры установленных правительством субъекта Взносы на капитальный ремонт публикуются на сайтах правительства субъекта и дублируются на сайтах администрации. Собственники помещений могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт превышающем установленным правительством субъекта, минимальный размер такого взноса. Как формируется фонд капитального ремонта? В соответствии с частью 3 статьи, статьи 170 жилищного кодекса... Собственники помещений на квартирном доме вправе выбрать один из способов формирования фонда капитального ремонта. это перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет, открытый одним из собственников на квартирного дома или товариществом, собственником недвижимости, или перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Решение о выборе одного из двух способов формирования капитального ремонта принимается собственниками на квартирного дома на общем собрании. Также общим собранием собственники в любой момент могут изменить способ формирования капитального ремонта. Такое решение собственники могут принять вне зависимости от наличия задолженности по взносам на капитальный ремонт. Если собственники многоквартирного дома выберут формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, то региональный оператор будет отвечать за организацию и проведение капитального ремонта на квартирном доме. Если же собственники многоквартирного дома выберут формирование капитального ремонта на специальном счете, то организовать и проводить капитальный ремонт они будут сами. Если собственники в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или не реализовали его, орган местного самоуправления, то есть местная администрация, в течение месяца со дня получения информации от органа государственного жилищного надзора принимает решение о формировании фонда капитального ремонта дома на счете регионального оператора. Региональный оператор – это специализированная некоммерческая организация, созданная правительством субъекта в организационно-правовой форме фонда, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества на квартирном доме. По моему опыту внесение взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора предпочтительнее только по причине неорганизованности жильцов. И возникающих в связи с этим вопросом о необходимости взыскания, задолженности за неуплату взносов на капитальный ремонт. Как образуется фонд капитального ремонта? Фонд капитального ремонта образуется за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками на квартирного дома, пений, уплаченных собственниками в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт. Проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете или счете регионального оператора, на которых осуществляется формирование фонда капитального ремонта. Доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, кредитные или иные заемные средства, привлеченные собственниками на проведение капитального ремонта на квартирного дома. Средства, входящие в состав фонда капитального ремонта, расходуются на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. При этом взносы, перечисляемые на счет регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе на капитальный ремонт общего имущества в других многоквартирных домах. Собственники помещений в которых также перечисляют взносы на счет данного оператора. Какие работы включаются в капитальный ремонт? В соответствии с частью первой статьи 16 жилищного кодекса перечень услуг по капитальному ремонту общего имущества включая в себя ремонт внутридомовой инженерной системы ремонт или замена лифтов ремонт крыши подвального помещения ремонт фасада ремонт фундаментом на квартирного дома этот список не исчерпывающий нормативно-правовым актом субъекта Перечень услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества может быть дополнен услугами по утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выхода на кровлю и другими видами услуг или работ. Как определяется очередность капитального ремонта? Очередность капитального ремонта определяется законом субъекта. И зависит от степени износа на квартирного дома, даты последнего капитального ремонта на квартирном доме и продолжительностью эксплуатации общего имущества на дома, установленными строительными нормами. Как видно, очередность не определяется от даты начала внесения денежных средств в фонд капитального ремонта. Региональной программой определяются предельные сроки проведения капитального ремонта собственников помещений на квартирном доме или региональным операторам. Региональная программа капитального ремонта утверждается высшим исполнителем органом государственной власти, субъекта. План утверждает сроком на три года с распределением по годам в пределах указанных сроков. Сведения о домах, в которых будет проводиться капитальный ремонт, нужно смотреть на сайтах правительства субъекта или сайтах региональных операторов, которые дублируют сведения, размещенные на сайте правительства субъекта. Если вы посмотрите региональную программу своего субъекта, то увидите, что на некоторые дома деньги выделяются каждый год. Например, в 2020 году выделили 500 тысяч, в 2021 выделили 5 миллионов, а на 2022 год выделяют еще 1 миллион. В любом случае, у любого собственника помещений на квартирном доме есть право оспорить в судебном порядке очередность проведения капитального ремонта, а также неисполнение региональной программы, которой такая очередность была установлена это основные тезисы, которые я хотел рассказать о капитальном ремонте на квартирного дома. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!